Добрый вечер, друзья! Самое главное к вечеру 8 апреля это то, что вооруженные силы России и Донецкой милиции вышли к морскому порту Мариуполя. Сейчас идет его зачистка, уже освобождаются удерживаемых в заложниках граждане иностранных государств, находившиеся на судах в порту Мариуполя. Но говорить, конечно, о полной зачистке Мариуполя рано. Там идут еще тяжелые бои, они будут идти еще не один день. Но суть в том, что все время та территория, которая контролировалась азовцами и другими остатками вооруженных сил киевского режима, неуклонно уменьшается. А теперь немножко из шизофренического. Люсенька, подполковник Арестович, заявила, что Украина и ну ждет еще 2-3 столкновения с Россией до держите за стулья 2032-35 годов. Это будет операция меньшего масштаба, чем сейчас, посвященная, например, отрезанию нас от Азовского моря окончательно, либо захвату Харькова, либо выхода на границы так называемых ЛДНР. Ну, я не буду говорить, что это Азовского моря они уже отрезаны и на границе ЛДНР выходят. Бог с ним. с этим Смысл этих бреден понятен. Мы будем живы и через 10-13 лет. Соболезную настолько не Живут. и, судя по всему, это понимают в том числе и сторонники киевского режима. К примеру, мэр Днепра Филатов, тот самый, который обещал «обещайте все, что угодно вешать, будет потом», пишет «Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма. Мы не потребители пагандийского унылого говна». Простите за выражение. Не мое, это Филатова. Между тем в России продолжает укрепляться курс рубля, который доходил сегодня до 71 рубля за доллар. И поэтому в Киеве выражают сомнения в том, что он реально стоит 200 рублей и спрашивают, вот смотрим мы на рубль, на его курс и понять не можем, а точно санкции против России вводили, а может быть вводили их против кого-то другого? Ну и еще раз о европейском единстве. Война войной, а разборки в Евросоюзе идут по расписанию. Выбирающийся сейчас, пытающийся переизбраться на пост президента Макрон, пишет в интервью Рейпорезьен, он называет польского премьера Моровецка крайне, крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ и обвиняет его в том, что тот хочет помочь выиграть президентские выборы во Франции крайне правой Мари Ле Пен. Ну вот эти разборки, они не прекращаются никогда и как только в Евросоюзе становится что-то что-то плохо, тут же забывается о единстве и начинается вот такое вот… Ä... Ну, бог с ним. Еще одна цитата. «В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую наземную технику, я говорю в общих чертах, но по определению ясно. Это танки, боевые машины, пехоты, гаубицы и реактивные системы залпового огня – все на сотни миллионов долларов. Это высокопоставленные представители Минобороны Чехии. А источник ВОП рассказал о том, что, ну, в офисе Зеленского, что Герштаб увеличил численность военных ВСУ на Восточном фронте в виду на Донбассе, до 90 тысяч человек и 10 тысяч единиц тяжелой техники. Ну, Замечивали, что даже в самые лучшие мирные годы 10 тысяч единиц тяжелой техники вооруженные силы Украины не имели вообще в своем составе по определению. По независимым оценкам, к началу боев в группировке на Донбассе было сосредоточено 76 тысяч человек, включая 320 танков более 1000 бронемашин 642 самоходных и буксируемых артиллерийских установки 642 системы залпового огня 42 истребителя 45 штурмовиков и где-то 34 ударных вертолетов. Что касается авиации, вы понимаете, что ее там практически не осталось. Ну а имевшаяся бронетехника как минимум уполовинена. Поэтому вот эти заявления о 10 тысячах единицах ну, не выдерживают никакой критики. В последний раз... Об обстреле Краматорска. Траектория полета подтверждена, и это сомнений не вызывает. Дело в том, что при пролете такой ракеты, как «Точка-У», сначала отделяется хвостовик, и значительно дальше падает, происходит подрыв боеприпаса. Так как уже хвостовик упал, сомнений в том, что обстрел велся с юго-запада и к, ну, с территории, контролируемой киевским режимом, потому что дальность ракеты максимальная дальность 120 км, нет никаких. Ну и во-вторых, если Россия, как утверждают в Киеве, пыталась скрыть свое участие в этом преступлении, и для этого использовала точку «У», то зачем тогда на хвостовике, который всегда сохраняется, писали за детей? Вот надо либо определиться, либо Россия пыталась скрыть свое участие в этом военном преступлении, либо наоборот демонстрировала, что она в нем участвует. Все, для меня вопрос закрыт. Кто хочет, может верить в то, что это преступление Российской Федерации. Ну и пара еще слов о законности и международном праве. Как вы все знаете, против России применяется масса санкций. Так вот, санкции – это мера принуждения, которая четко прописано в Организации Объединенных Наций. Санкции принимаются Советом Безопасности ООН в соответствии со статьей «Стой». 41 устава оон в отношении государств правонарушителей никаких других способов законного использования санкций не существует поэтому те санкции которые вводятся сегодня это репрессалии не предусмотренные международным правом и являющиеся инициативой соединенных штатов и их союзников они нарушают принципы международного права ну и раз уж мы заговорили о законности то на этих фото вы видите в очередной раз избиение привязанного к столбу это стало нормой для киевского режима таких в виде и фото сотни но этих видео и фото почему-то упорно не замечают те назад товарищи на западе которые вроде бы выступают за законность ну и еще раз сбежавших с украины которые требуют въезд повышенного внимания постепенно начинают вызывать раздражение у граждан евросоюза карикатуры недорогие Голландского издания НРС. Голландец спрашивает, мы с супругой слышали, что война уже практически закончена. А в ответ парочка диванных страдальцев вопрошает, уже. Я не говорю о том, что справедливо это или нет, но это выражает настроение, которое все более и более реально формируется в Евросоюзе. Ну и последнее это мир, который мы потеряли. Вы видите показ мод в Европе, и мне только одному кажется, что на самом деле мы потеряли то, что потерять не жалко. Ну, остается только пожалеть Европу. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.